Курсовые, дипломные, контрольные и расчетные работы по экономике Делаем быстро, качественно и за разумные деньги Если вам необходимо заказать курсовую, контрольную или дипломную работу на экономическую тематику Все контакты есть в данном видео Звоните, пишите, поможем Контрольные, курсовые и дипломы Выполняют преподаватели вузы с многолетним опытом работы, поэтому за качество и результат мы отвечаем.